На носу выборы, на которых нас лишили независимых кандидатов и возможности полноценного видеонаблюдения на участках. Нам постоянно говорит ЦИК о том, что нужно повышать уровень доверия к выборам, но на деле мы сталкиваемся с многочисленными нарушениями. Что же делать, спросите вы? Надо приходить на участки. Если на участках будет больше людей, заинтересованных в честных конкурентных выборах, то жулькам будет сложнее фальсифицировать результаты. Записывайтесь наблюдатели Петербурга, ссылка в описании. Если в комиссиях будет больше людей, заинтересованных в честных конкурентных выборах, то и жулькам будет проще, проще, то и жулькам будет сложнее фальсифицировать результаты.